Приветствую! С вами Сергей Бердачук и в этом видео я хочу поговорить про один из самых важных элементов в интернет-продажах. Это формы ввода, обратной связи, получения данных клиентов. С чего начинается создание форм? Вы должны рассматривать каждую форму как цепочку, продающую цепочку, и надо ее отслеживать. Ну вот, рассмотрим, например, пример, как здесь сделано. Отопление частного дома. Конкретно здесь есть форма, когда мы что-то заполняем, нажимаем ⁇ Отправить ⁇ происходит такая штука. Перенаправление на форму ⁇ Спасибо за обращение ⁇ наш менеджер свяжется с вами. Вот здесь вот идет пункт ⁇ Конфермит ⁇ Что это означает? Что мы таким образом можем отслеживать в Яндекс метрики, что произошло событие по двум параметрам, по нажатию на кнопку мы можем это отслеживать и по переходу на, на заданную страницу, поэтому для того чтобы правильно настраивать мы вначале заходим в счетчики вот конкретно счетчик для сайта выбираем редактировать есть здесь пункт цели в целях надо настроить какие шаги будут выполняться для заданной формы, допустим я хочу сделать последовательность водяные теплые полы ну, в принципе по такой же схеме то есть я делаю первый шаг вот этот адрес у меня будет добавляю цель я так ее назову прямо вот какой теплый пол установить за городном доме да? выбираем здесь варианты есть составная цель события просмотр страниц шаг первый урл содержит Пуска начинается с трополибром добавить шаг следующий шаг это будет уже эта же страница только Конфирмит, добавить. Вот такой вот пункт получается, что мы можем отслеживать. Я здесь сохраняю. И когда у нас будет какое-то событие, мы можем увидеть его, если у нас сработало. Если зайти в счетчики, было ли здесь событие, можно увидеть в визоре, пошагово. Здесь вот есть пункт цели. Если будет достижение цели, она будет красного цвета. Давайте покажу как. Я, например, хочу отследить, сколько достижений цели у меня было бы по какому-то условию. Например, достигли цели, на переход на страницу продвижения сайта. Вот конкретно были достижения цели, видно. Можно посмотреть по шагам, что конкретно люди делали, по каким переходам, откуда пришли. Именно для этого мы создаем цели чтобы мы четко видели эффективность нашей рекламы точно так же цели создаются в Google аналитике аналогичным образом заходим я хочу на теплый пол добавить страницу сделаю точно такую же как вот это. спасибо за обращение она нам не важна для поисковой оптимизации важна только чисто для отслеживания действий наших посетителей важно чтобы у нас результирующая страница вот была вот такая ключевая страница и тот адрес куда мы хотим человека завести я его прямо здесь прописываем родительскую вот и здесь я поменяю, поменяю на конфирмит когда я сохраню можно ее даже пометить как не индексируемую не индексировать no опубликовать у нее будет адрес она будет дочерней страница от Почему водяной теплую пол выбирают? И по сути, если вот посмотреть, нам надо выстроить именно цепочку. Сратительская. и спасибо за обращение. Фактически мы по ней будем отслеживать цвет адрес, который мы в счетчике прописали. Дальше страницу создали. Нам теперь надо формочку для ввода данных. В принципе, у нас уже есть образец, который здесь вот для другой формы. Это сделано при помощи плагина. Заходим в консоль, выбираем плагины fs contact form эта форма специально используется этот плагин для того чтобы можно было настроить перенаправление я сделаю тут пункт у нас уже готова есть форма отопления частного дома надо создать новую заходим на страничку добавить новую форму форма номер 4 теперь я выбираю форму номер один там где было отопление частного дома Захожу в Tools. Выбираю. Что для копировать? Форму номер один. Куда копировать? В форму номер четыре Копировать. Да. Очень внимательно это сделать. Желательно, предварительно вот эту кнопку Backup и сохранить в текстовый формат. Когда можно будет потом, если что, восстановить предыдущие значения, чтобы не испортилось. Теперь у нас получилось что есть? Копия вот этой вот первой, скопировалась в четвертую мы четвертую заходим и меняем у нее настройки она будет называться у нас я прямо вот по адресу который здесь чтобы точно не путаться так и назову ее какой теплый пол и настройки куда отправлять на какой почтовый адрес вот здесь вот заказ у нас здесь не отопление теперь будет а будет какой теплый пол выбрать сохранить поля я те же самые оставлю то есть это будет имя телефон заголовок в общем то стандартные поля я здесь уже настраивал их стили заголовки я оставляю вот в advanced я укажу текст это будет заголовок, который придет на почту. Сохраняю. И здесь еще опять же вот этот вот пункт, то, что я говорил, перенаправление. Куда перенаправлять? То есть вот эта вот страница, что мы создали, какой теплый пол выбрать, конфирмент. Вот сюда должна перенаправляться эта страничка. Проверяем. Вот этот пункт нас на нажатию кнопки срабатывает счетчик. Счетчик у нас уже прописан. Здесь вот если посмотреть редактирование зайти, есть номер счетчика вот этот вот. Вот он уже прописан. То есть в общем ничего здесь не меняем. Просто вот это можно дополнительно отслеживать конкретно, что это был Яндекс-счетчик и можно создать событие формы саббит, то есть нажатие кнопки подтверждения дополнительный счетчик -то настроить, что кто-то кликал на кнопку. Точно так это вот кнопка будет на какой теплый пол выбор, пускай будет событие. Потом можно будет его настроить. Это будет трекаться в Google аналитике. В статистике будет видно, что кто так нажимал эту кнопку. Сохранить изменения. И то, что мы вот добавляли. Теперь можно попробовать поправить, чтобы она корректно отрабатывала именно нужная нам формат. Не. Так, которая была по умолчанию, если зайти в текстовый режим, найти, где то форма вводится при помощи шотката, так называемого. Вот она. Здесь указывается номер формы. Мы четверочку, то, что мы создали, обновляем. И чистим кэш, удалить весь кэш. Теперь, если зайти на сайт, проверяем, как это работает. Водяные теплые полы. То здесь теперь эта форма номер 4 должна отрабатывать. Пишу тест. Я не делал обязательные поля, потому что в общем-то нам важнее, чтобы хоть какие-то данные получились. Может. Если люди вводят, то они, как правило, вводят правильно. Обращаю внимание, пошло. Какой теплый пол выбрать? Спасибо за обращение. У нас переход сработал. Именно по теплому полу теперь. И у меня тут сейчас отключено конкретно в настройках. Есть в фильтрах поставлено, что мои изменения здесь не фиксируются, но в конкретно по клиентов будут фиксироваться запросы таким образом надо будет создать на каждую вот вашу цепочку продавщицу мы выстраиваем свою формочку здесь вот конкретно например сделаны формы если посмотреть формочка футера это которая в самом низу у нас здесь вот это вот отдельная форма здесь обращаю внимание тут вертикально идет здесь если посмотреть тут слева вот это выравнивание слева. Это можно настроить, если есть желание, в стилях, формах. Можно сбросить на топ это вверху, left это слева. Здесь можно еще лэпочки поменять, тексты. Ну, в принципе, уже настроек этих достаточно. Применяйте эти техники. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта большепродаж.ру. Удачи вам!